Еще один вариант вкуснейших блинов, отличная закуска для любителей русской кухни и блинов в частности. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. 1. Яйца сварить и мелко натереть на терке, мелко порубить зелень, смешать с яйцами и рисом, добавить соль и перец. 2. Получившуюся начинку виоложить на блины и свернуть их конвертами. 3. Мелко порубить лук, порезать кубиками ветчину, обжарить на масле лук, виоложить ветчину и тоже обжарить уже вместе с луком. 4. Натерки натереть сыр. Вкуснее тем, кто подпишется. 5. Конверты виоложить на противень для запекания, положить на них сверху обжаренный лук и ветчину, посыпать тертым сыром. 6. Духовку разогреть до 180 градусов, поставить туда противень и запекать примерно 25 минут. Подписывайтесь и ставьте лайки. Вот что нам понадобится. Блинов 8-10 штук. Яйца 3 штуки. Вареного риса 150 грамм. Ветчины 250 грамм, можно заменить карбонадом или подобным. Сыра 100 грамм. Лука. 150 грамм, соль и перец, по вкусу, растительное масло, по вкусу, зелень, по вкусу, количество порций, 8-10. Не пропустите самые вкусные, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Попробуйте и приходите рассказать о впечатлениях. Пока-пока.